Компуктор есть. О, вот это компьюктор, я понимаю. В смысле паспорт? Какой паспорт? Пароль от Госдума тоже не подошел. Оно мне не дает пройти серьезно. Вот эта вот хрень, это что вообще такое? Вы оживете по-любому, сто процентов. Да миллиард процентов, что они оживут? Я даю стоп, я зуб даю тебе. Какой-то бар есть, какие-то алкаши, блин. А, это похавать? Что это? Мне кажется, это несъедобно. Где нормальная еда? Где гречка? Опа! Крапиво растет. Вот это сильно. Крапиво выращивает. Молодцы, молодцы. Респект, уважаю. Уважаю. Крапиву, молодцы. Надо растить, да. Что это? Фу! Это что было? Вы знаете, что это очень нарушает мои законы личного пространства? Нет? Вы такой. Слышь ты, пластиковый. Ну вот, видите, пацаны, один уже валяется, как бы, ну, вы поняли, да? Ой, ой, здравствуйте. Это был скрем. Я просто думал, надо бежать, а бежать не надо. Ладно, полезли за ним. Ну да, это же отличная идея. Я так понял, нам надо найти какие-то хрени, да? Окей, о, пацан ушел. Куда? Пацаны, куда он пошел? Вы не в курсах? Ага, я понял. Это такой приколдес. Надо мной шутят. Бля, забавная хрень на самом деле. Что? Take a фото. Давай, сделаем фото. Что это? Что это вообще? Это какая-то... Это точно фотоаппарат? У них какие-то очень странные технологии. То фотоаппарат проигрывает, аудио... То висят старые фотики. Очень, стра... Очень странные люди. Здесь живут на этом космодроме. Я не советую сюда летать. Как мы поплавали, пацаны, а? Да крапива еще больше вырос. Да я тебе отвечаю, крапива не была такой маленькая. Смотри, какая крапива. Где палки мне можно взять? Кто-то руку потерял. Здорово. Куда делась крыса? Крысу, короче, съела тоже крапива. Крапива страшная вещь. Лупите, пацаны, палками. Да что я опять пропустил Опа, опа Скример я наконец-таки заметил Ра, ну все Ну это галены. Не нюхайте крапиву, ребята, я вам так советую Серьезно, рука это и есть Тейк фото, давай Крапива это, конечно, хорошо Но когда ее много, это лучше Интеракт Ага, интеракт это скрим Опа Адиди Текстуры Су, опять замерз. А ты, может, нет? Там никого нет. В Смысле я ни хрена не понял. Не выдумывай, пацан. Ты это, пацан, пацан, это я понимаю, что я, конечно, был груб с вами, но это, пацаны, может вы мне немножко Помогете видите ли? А ну иди сюда, я тебя сейчас халебет разору. Слышь, ты! А нет? Ну, типа... Ой, он всю крапиву поел. Красава, красава. Монстр красава. Всю крапиву поломал. Молодец. Жалко, у меня палки не было. Я тоже всю крапиву раскопал только так. -то. А вот и мышь нашлась. Она немножко суициднулась. Ну, бывает. Кто-то тут баловался с искусством. А я говорю, рисование это дело такое, тейк фото. Опа, пацаны, вы немножко облились э -э, супом. Крапиву кто-то украл. А, наверное, она выросла, ее продали, я все понял. А Мыши, конечно же, нет, ее тоже продали вместе с крапивой. Это очень веселая игра, я чувствую. Тут все тоже в кровяке. Опа, о, друганчик, другалек, другалек, привет, здорово. Че, как? Как твоя жизнь? Опять меня положил. Что ему надо? Что, что его не устраивает? Я вообще не понимаю порой его мысли. Он немного странный, конечно. Пацаны, другальки, вы опять борща объелись? Ну елки палки пацаны, ну... Эх, ты это... Ты, я тебе говорю, ты если не успокоишься, то я тебе дам полгу, только так. Это еще что такое? Да ёпта, я пришел поиграть в хоррор. Это какое-то очень слово. Что ты сделал? Go to the Garden Sinner Чё? И... -е. <смех> Мне ни не нихера не понял. <смех> туф Туфле, туфле, туфли. <смех> началось, началось вот эта вот английская хрень, американская. Ну я так и думал Что такое анимация по-любому Сейчас мой братанчик кореш А нет в смысле это кто-то другой, это не мой братанчик Мой братанчик в обуви не ходит По хате, и я не понял, что за Что за народ вообще такой по... Паш... Что за народ в моем Доме обутым ходит <свистит> Братанчики загорелись Это все крапива, вот она горит И все нанюхались, ну и вот соответственно Да, и в итоге окажется, что это Всех я их перевалил, потому что Я нанюхался зеленого дыма С крапивы, а нет, это мой братан Нет, это не мой братанчик Здорово, ты мой братан или нет? Просто мой братан не ходит, а будто, вроде как, опять меня положили отдыхать. Да что у вас за какие-то странные привычки? Просто берут меня, типа, показали, потаскали и обратно ложат. Ну что за... Что за сратый народ? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да в смысле? Ну это... Все, игра не реали... я отдам не адап... Игра нереалистична. Ре... Не я этого не отдам. Адап... Пацаны, подскажите пароль, пожалуйста. Бля, ну как такое можно жрать? <свеч> я вообще не понимаю. Крапива поганая. Все из-за крапивы. Пацаны, берите палки, берите щиты, досочки обычно это бывает. И лупцюйте эту крапиву, чтобы она не выросла. Это гадостное растение. Я вам. Это. У меня он галюны какие-жесткие идут от этой крапивы. А я не пойду сюда. Я не пойду сюда, я пойду обратно. Ха, я сломаю систему. Я уничтожу эту игру, аннигилирую ее. Просто я пойду назад. Ха. да. Игра сказала, пошел ты на... Опа. Статус. Тут нормальный все статус, а тут ненормальный статус. Это B4. B4, кто из вас? Я сейчас найду тебя, скотина. У тебя что-то красное горит, и это не есть. Хорошо, ты B4. 100b4 я не понял ты что такой борс я сейчас себе по ушам только там еще да? берега попутала ну что да по-любому ты кто еще тут может вот так кирюха сраный я знаю что, что на самом деле гениально идеально я я просто но ну, я думал что пароль тут просто до этого печатались только цифры а теперь внезапно печатаются только буквы вот это внезапный удар, да? Прикинь. А у меня... у меня русская клавиатура была, поэтому она не печатала русскими, а только... Вот это приколдес. Я отвечаю, вот это прикол Ле. Ну, естественно, конечно. Откуда бы мне знать? Откуда бы мне знать это? Скажите мне, пожалуйста. Это очень логичная игра, я советую ее всем. Кроме себя. Все, я выиграл. Затащил эту катку, она была потной. Вывод. Не нюхайте крапиву и не рождайтесь русскими, ребята. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Че-то страшно. Давай. Удачи.